Далее, подсказки Бульки для всех, на них Джуниор. Это Булька. Это ее лучший друг Джош. А это подсказка. И Джошу и Бульке нужна ваша помощь, чтобы найти их все. Но будьте наготове! Подсказки могут прятаться где угодно. Знакомьтесь с новыми друзьями. И угадывайте, что задумала Булька. Подсказки Бульки для всех. Каждый день. Ник Джуниор. Знакомьтесь, Паддингтон. Очаровательный медведь сладкоешка, который вечно голоден до приключений. А пока он только учится быть частью большой семьи. Впереди его ждут чудесные открытия. Не пропустите приключения Паддингтона. Каждый день на Ник Джуниор. Отправляясь на поиск подсказок вместе с Булькой и ее друзьями, ваши дети развивают очень важные навыки творческого мышления, логической догадки и решения проблем. Следуйте за отпечатками лабульки и разгадывайте головоломки. Где Булька? Вот так раз.